Слон – это большое и могучее животное с длинным хоботом и большими ушами, а лев – это, как водится, царь зверей с большой гривой и большими острыми клыками. Но вот последние исследования в этимологии показали, что слово слон, оказывается, вовсе не означает слона, а льва. Как так получилось? Все дело в том, что на территории Древней Руси ни слонов, не львов, конечно же, не было, но вот соседи русичи, тюрки, часто им рассказывали про зверя под названием Аслан. Они говорили, что это царь всех зверей, что он огромен и грозен. Под словом Аслан тюрки, конечно же, имели в виду именно льва. Кстати, по-турецки лев до сих пор так и зовется – Аслан. Но вот для наших предков данное слово стало означать не льва конкретно а просто некое большое и страшное животное. Позже, когда уже твердо установились торговые связи с Востоком, до славян стали доходить сказания об очень большом звере с длинным носом, огромными ушами, клыками, торчащими прямо из пасти и прочими чудесами. Вот они и решили, что это и есть тот самый ослан. С течением времени это слово приобрело звучание привычного нам слона.